Рад приветствовать вас на канале «Ты хочешь стать миллионером». И продолжаем вместе с вами смотреть истории о двухстах самых богатых людях России. Следующая история о Геннадии Николаевиче Тимченко. Человек он, безусловно, талантливый, но не может восприниматься однозначно, потому как имеет двойное гражданство. Но не будем забегать вперед и начнем все по порядку. Геннадий Николаевич Тимченко – Родился 9 ноября 1952 года в ленина кане Сейчас это Гюмри Армянской ССР. В семье военнослужащего Вооруженных Сил СССР. Шесть лет своего детства он провел в ГДР с 1959 по 1965 годы. После чего его родители вернулись на Украину, где Гена окончил школу в Белграде Одесской области. В 1976 году закончил Ленинградский военно-механический институт по специальности инженер-электромеханик. Начал свою карьеру сменным мастером цеха на Ижорском заводе в городе Колпино, близ города Ленинграда. Занимался производством электрогенераторов для атомных электростанций. С 1982 по 1988 годы работал старшим инженером Министерства внешней торговли СССР. В 1988 году Геннадий Тимченко стал заместителем директора государственного внешнеторгового объединения «Киришин Экспорт, которое было создано в 1987 году на базе Киришского нефтеперерабатывающего завода, входил в тройку крупнейших НПЗ РСФСР. В 1991 году перешел на работу в компании «Уралс Финланд о и переехал в Финляндию, а Геннадий Тимченко стал сперва заместителем, а потом и генеральным директором IPPO. В 1997 году совместно с партнером Торнбьерном Торнквинстом основал компанию «Гунвар». Через «Гунвар» продавали нефть как государственный рост нефти «Газпромнефть» так и частные компании ТНК ВР и Сургутнефтегаз. Геннадий Тимченко продал свою долю в компании-партнеру в марте 2014 года, перед тем, как были введены против него санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. В 2007 году Геннадий Тимченко основал частный инвестиционный фонд «Волга Ресурсис». В настоящее время это «Волга Групп». Компания объединяет российские активы предпринимателя в области энергетики, транспорта, инфраструктурного строительства, финансов и потребительского сектора. 4 июля 2013 года Геннадию Тимченко вручен Орден Почетного Легиона за создание постоянной экспозиции русского искусства в Луври, поддержку деятельности Русского музея и помощи в организации проведения турнира Мемориала Лехина является сопредседателем экономического совета ассоциации франко-российской торгово промышленная палата По утверждению газеты «Ведомости» в своем интервью за «Wall Street Journal» Тимченко рассказал о том, что в 1999 году отказался от гражданства России для получения гражданства Финляндии. Но в 2003 году в Финляндии был принят закон, разрешающий двойное гражданство. И после этого, по-видимому, Тимченко восстановил российское гражданство, потому что в интервью Force 26 октября 2012 года он уже заявил, что у него есть и российское, и финское гражданство. В интервью 1 августа 2014 года Тимченко заявил, что приоритетным для него и его семьи является российское гражданство, и финское ему нужно было лишь для эффективного ведения бизнеса, особенно в 90-х годах. По его словам, наличие иностранного гражданства никогда не скрывал, платит налоги в обеих странах, несмотря на законодательство, которое запрещает двойное налогообложение. Геннадий Тимченко занимается активной благотворительной деятельностью. В 1998 году он выступил соучредителем клуба дзюдо Явара Нева. В 2007 году Геннадий Тимченко и компания Сургутекс основали благотворительный фонд «Ключ», который с тех пор поддерживает семьи, берущие на воспитание детей из детских домов в Ленинградской, Тамбовской и Рязанской областях. В 2008 году Геннадий и Лена Тимченко основали в Женеве некоммерческий фонд Нива. Целью деятельности фонда является финансирование проектов культурного обмена в России и Швейцарии, медицинских и научных исследований и гуманитарной помощи. В 2010 году Геннадий Елена Тимченко создали благотворительный фонд Ладога. Основное направление деятельности этого фонда – помощь пожилым людям, а также восстановление памятников духовного и культурного наследия, поддержка культурных проектов, поддержка проектов в области современных медицинских технологий. В 2011 году Геннадий Тимченко был избран председателем экономического совета французских и российских предприятий Франко-Российской торгово-промышленной палаты. В его состав входят руководители крупнейших компаний, имеющих партнерские отношения – а также представители основных деловых ассоциаций двух стран. В 2011 году Геннадий Тимченко был назначен председателем Совета директоров и президентом хоккейного клуба СКА «Санкт-Петербург». В 2012 году занял пост председателя Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. В сентябре 2013 года было объявлено о переименовании благотворительного фонда «Ладога» в благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, сокращенно фонд «Тимченко». Основные задачи – поддержка активного долголетия, развитие культуры и спорта, а также помощь семье и детям. По сообщениям средств массовой информации в скором времени фонд объединит в своем программном портфеле все направления семейной благотворительности. На базе фонда создан специализированный центр для координации работы всей группы фондов. 23 мая 2014 года при поддержке со стороны Кимченко обещанной в 2013 году на Петербургском экономическом форуме в Петербурге открылась шахматная школа гроссмейстера Марка Тайманова, на открытии которой присутствовали первый заместитель председателя Госдумы Жуков, предприниматель Тимченко, гроссмейстер Крамник и глава администрации Петроградского района Гладунов. Ремонтные работы проводились частично за счет средств бюджета города, а также при поддержке Тимченко Геннадия Николаевича и его компании Сургут Экс. В 2013 году стал членом Попечительского совета Русского географического общества. В 2014 году Тимченко стал председателем российской части Российско-Китайского делового совета вместо Бориса Титова, возглавлявшего совет в течение 10 лет. В мае 2014 года избран вице-президентом Олимпийского комитета России. Геннадий Тимченко любит играть и увлекается теннисом. Через свою компанию IPP, начиная с 2000 года, проводил в Финляндии открытый теннисный турнир IPP Open. По неподтвержденным данным финансировал сборную Финляндии, принимавшую участие в матчах Кубка Дэвиса, а также оказывал спонсорскую поддержку ряду российских теннисистов. В прессе также имеется упоминание о спонсорстве команды иксменов, принимавших участие в регате среди гоночных яхт класса RC-44. В 2013 году стал одним из спонсоров и организаторов одного из самых значимых турниров в рейтинге ЛОО международного шахматного турнира Мемориала Лехина. В июле 2013 года совместно с братьями Рутенбергами учредил компанию Arena Evans O, которая выкупила 100% акций хельсинской арены Hartwell. Кроме того, бизнесмены выкупили долю в клубе Йокерит, шестикратном чемпионе Финляндии по хоккею. В 2014 году Йокерит выступает в КХЛ. В 2014 году заявил, что за год рентабельность клуба увеличилась вдвое за счет количества зрителей и проданной символики, и что его основная цель – выйти на самоокупаемость. В 2014 году стал членом Попечительского совета Российской Шахматной Федерации. Этот статус, по словам президента РШФ Филатова, был присвоен бизнесмену за вклад в развитие и популяризацию шахмат в России. Через учрежденные вместе с супругой Еленой фонд Тимченко и фонд Нева занимается развитием ледового и шахматного спорта среди молодежи. Увлекается коллекционированием предметов искусства в стиле социалистического реализма. По утверждениям некоторых средств массовой информации служил в первом главном управлении КГБ СССР. Сам Геннадий Тимченко в интервью американскому изданию The Wall Street Journal рассказал, что он никогда не имел отношений с КГБ и не служил в органах. В октябре 2012 года в интервью журналу Forbes Геннадий Тимченко заявил, что действительно имеет небольшой пакет акций «Сургут нефтегаза». Данные акции были приобретены на начальном этапе формирования компании и не делают Тимченко совладельцем компании. «Сургут нефтегаз» торговал через Гонвар за счет того, что у последнего было ощутимое конкурентное преимущество над другими компаниями. В октябре 2013 года Представитель Геннадий Тимченко подтвердил, что доля предпринимателя в Сургутнефтегазе не превышает одной процента и составляет около 10 миллионов долларов. В ноябре 2008 года британский жидельник The Economist опубликовал статью Grace My Palm, в русскоязычных СМИ название переводилось как дай на лапу, которая утверждала о качественном росте коррупции в России в период президентства Путина. В статье упоминался успех компании Гунвар, совпадавшись по времени с делом ЮКОСа. В связи с публикацией Тимченко подал иск в январе 2009 года, и газета изменила текст статьи на своем сайте Гунвар, и Тимченко в ней больше не упоминался. Иск завершился мировым соглашением до начала сторон, по которому газета опубликовала разъяснение следующего содержания. Говоря о российской коррупции в статье, из экономист не имел в виду, что Тимченко получил бизнес за взятки или при помощи других коррупционных схем. Рост нефть продает через Гунвар лишь 30-40% добываемой нефти, а не большую часть, как писали ранее в статье. экономист принимает уверение Гунвара о том, что ни Владимир Путин, ни другие важные политические фигуры в России не владеют долями в собственности Гунвара. В июне 2010 года Борис Немцов и Владимир Милов Выпустили миллионным тиражом доклад «Путин. Итоги 10 лет», в котором было упоминание о том, что своим состоянием бизнесмен якобы обязан тесной долгой дружбе с Владимиром Путиным. Геннадий Тимченко подал в суд на авторов доклада и потребовал опровержения этих сведений, исключения всех 12 упоминаний его фамилии из интернет-версии доклада, публикации, опровержения в газете «Коммерсант», а также компенсации морального ущерба в 300 тысяч рублей и уплату госпошлины 800 рублей. Спорные цитаты, которые истец просил опровергнуть. первое. Старые друзья Путина, которые до его прихода к власти были никем, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, братья Ротенберги превратились в долларых миллионеров. Вторая цитата. По каким причинам государственные нефтяные компании экспортируют значательную часть нефти через компанию «Гунвар», владельцем которой является друг Путина Геннадий Тимченко? И третья цитата «Есть основания полагать, что все эти Тимченко, Ковальчаки, Ротенберги не более чем номинальные владельцы крупной собственности, а реальным бенефициаром является сам Путин». В феврале 2011 года замоскворецкий суд частично признал правоту истца по двум фразам из трех оспариваемых месяцев, обязав авторов доклада опровергнуть утверждение о том, что Тимченко – старый друг Путина, а также что Путин – конечный бенефициар компании Тимченко. По решению суда ответчики должны в 10-дневный срок опубликовать опровержение газете «Коммерсант», а также выплатить Тимченко по 100 тысяч рублей карты. Невцов и Милов обжаловали решение за Москворецкого суда в Московском городском суде. Но в марте 2011 года Московский городской суд не удовлетворил жалобу политиков Бориса Немцова и Владимира Милова и оставил решение за Москворецкого суда в силы, и поэтому Немцову и Милову пришлось выплатить деньги Тимченко. Первые публикации об особых отношениях Тимченко с президентом России Владимиром Путиным появились в российской прессе в начале 2000 года. Согласно этим материалам, в 1990-е годы компания Тимченко стали основными экспортными агентами Кинифа, благодаря вмешательству Путина, работавшего тогда в Петербургской мэрии. После перехода на работу в Москву его встречи с Тимченко по-прежнему носили регулярный характер. Причем в числе поручений Путина назывались организация канала конфиденциальной связи с бывшим миром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, скрывавшимся от уголовного преследования во Франции, и финансирование предвыборной кампании Виктора Зубкова, баллотировавшейся на пост губернатора Ленинградской области. По утверждению британской Financial Times, от 15 мая 2008 года своим успехом в бизнесе Тимченко обязан отношениям с президентом России Путиным, что сам Тимченко опроверг специальным письмом. Летом 2007 года журналистка Агата Дюпарк связалась с одним из совладельцев компании «Гонвар» шведским предпринимателем Торбьерном Торнквинстом, который заявил, что Тимченко уже 15 лет не виделся с Путиным. По мнению журнала «Тайм» Геннадий Тимченко входит в узкий круг друзей Путина под «Зюдо», наряду с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами. Владимир Путин на встрече с писателями в сентябре 2011 года, отвечая на вопрос Захара Прилепина, сказала Тимченко. Все, что связано с его бизнес-интересами там, это его личное дело. Я никогда туда не лез и лезть не собираюсь. В 2011 году во время судебного процесса по иску против Бориса Немцова и Владимира Милова адвокаты Тимченко обнаружили, что вердит высокого суда Лондона по делу Совкомфлота приобщен к делу не полностью и попросили судью включить еще два пункта решения. В них говорится о том, что твердых свидетельств дружбы Тимченко и Путина нет. Почему Тимченко не дорожит дружбой Путина, непонятно. Потому что другие предприниматели, наоборот, гордятся дружбой с Путиным. В своем интервью Force в октябре 2012 года Геннадий Тимченко рассказал, что иногда встречается с Путиным, но они обсуждают вопросы спорта, в основном хоккея, и не говорят о бизнесе. «Я считаю, что то, кем я был и кем я стал, связано с процессами, происходящими тогда в стране». Между моим успехом и знакомством с Путиным не было, нет и не может быть никакой связи. Не все предприниматели, которые знакомы с Путиным, добились успеха, говорит Тимченко. Но уже 17 апреля 2014 года сам Владимир Путин подтвердил наличие хороших личных отношений с Тимченко. Во время прямой линии о ряде лиц, против которых были введены санкции... Путин сказал, да, это мои хорошие знакомые друзья, они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них еще до того, как мы были знакомы. Например, господин Тимченко, он бизнесом занимался с начала 1990-х годов. Путин также упомянул при этом, что жена Геннадия Николаевича Тимченко сделала операцию и не может заплатить за операцию, потому что ей заблокировали счета. Я гражданин э, Тим, Тимченко знаю давно с периода работы в Петербурге. Он работал со своими друзьями и коллегами в Тирише нефтьорксинтез, такая компания есть. 4 августа в своем интервью заявил, что знаком с Путиным уже более 20 лет. При этом он указал, что видится с Путиным нечасто и не имеет возможности обсуждать с ним все насущные политические и экономические вопросы. По словам бизнесмена, основные сферы интереса, которые объединяют его и Путина, это дзюдо, хоккей, лыжные гонки, и русские географическое общество. 20 марта 2014 года президент США Барак Обама подписал указ, по которому возможно вводить санкции против ключевых секторов российской экономики из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. В расширенный список документов вошли Владимир Якунин, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг и другие. Управление по контролю за иностранными активами Федерального казначейства США включило Тимченко в расширенный список граждан и организаций России, чьи активы и счета с того дня заблокированы в Америке, а гражданам США запрещено иметь дело с теми, кто находится в списке. По данным Минфина США, у президента России Владимира Путина есть инвестиции в компанию «Гунвар» и он может иметь доступ к средствам компании. А сам Тимченко имеет прямое отношение к Путину. Представитель «Волга-ресурс» Сообщил газете ведомости, что Тимченко больше не числится среди акционеров компании Гунмор. Свою долю акций он продал партнеру и гендиректору компании Тернбургу Торнквисту. Акции были проданы за день до публикации санкционных списков, и решение продажи якобы акций было ожидаемым. И поэтому все, что американцы арестовали, это просто пустые счета, на которых уже ничего не было, а все деньги были переведены в Россию. По словам Тимченко, для него санкции со стороны США – это показатель высокой оценки его вклада в развитие экономики России. В апреле 2014 года стало известно, что Тимченко полностью избавился от долей нефтяной компании IPP «Женева Бранч» ранее ему принадлежала 50% акций, а также в группе компаний Рурвик Таймбер Аби, специализирующихся на производстве избытия лесоматериалов в Швеции. IPPO владела также 99% акций скандинавской авиакомпании Airfix Aviation. В мае 2014 года в рамках Петербургского международного экономического форума бизнесмен заявил, что переводит свои активы в Россию, уплачивая все налоги и сборы. По словам Тимченко, продажа зарубежных активов связана прежде всего с санкциями, наложен на него его бизнес со стороны США. По его словам, он и его партнеры ожидали подобный исход событий и поэтому заранее позаботились о своих финансовых активах и перевел их в Россию. Теперь они находятся в российских банках. С сентября 2014 года Тимченко в лице Волгогруп продал акции Сибура сыну Николая Шамалова вслед за другими активами после введения санкций. И таким образом вывел себя из-под удара. Геннадий Тимченко через Волгогруп владеет. 23% акций газодобывающей компании «Новатек», 63% акций строительной компании «Стройтрансгаз», 30% акций угледобывающей компании «Колмар», 89% акций компании «Сахатранс», 50% акций компании «Суходол», строящий угольный терминал в Приморье, 50% акций газодобывающей компании «Петромир», 80% акций железнодорожной компании Transoil 15,3% акций газоперерабатывающей нефтехимической компании «Сибург Холдинг, 10% акций «Банка России», 100% акций производителя питьевой воды ООО «Акваника», 40% акций производителя яблок «Алма Холдинг». В собственности Геннадия Тимченко по данным СМИ также находится владение в колонии, кантон Женева-Швейцария, которая состоит из земельного участка чуть больше 1 гектара, дома площадью в 341 метр квадратный и подземного сооружения на 372 метра квадратный. По данным земельного регистра кантона Женеева, цена владения составляет 18,4 миллиона франков. На момент покупки в 2002 году примерно 11 миллионов долларов. По данным финской налоговой инспекции, доход Тимченко с 1999 по 2001 год вырос в 10 раз за 2001 год. Он задекларировал 4,9 миллиона евро и заплатил 1,9 миллиона евро налогов. Из-за высоких финских налогов Геннадий Тимченко в 2002 году переехал в Швейцарию, по его словам, в соответствии с нормами швейцарского законодательства, в Швейцарии в качестве налога возможно ежегодно платить крупную сумму вне зависимости от доходов. Такие условия в Швейцарии предоставляются богатым экспартам. В 2014 году Геннадий Тимченко занял третье место в рейтинге журнала Forbes. Короли госзаказа. Согласно данным рейтинга, объем государственных заказов в компаниях, находящихся под контролем Тимченко, составляет 41 миллиард рублей. Крупнейшими заказчиками у компании-предпринимателя выступили компании «Ростнефть», «Транснефть» в ГУП «Спецстройтехнологии». Тимченко входит в число богатейших людей мира. По версии журнала Forbes в 2017 году занимает четвертое место среди богатейших людей России и 59 место в мировом рейтинге с капиталом 16 миллиардов долларов. У бизнесмена трое детей, две дочери Наталья, Ксения и сын Сергей, которые родились в Финляндии. Наталья получила высшее образование в Оксфорде, Ксения в Эдинбурге. Сергей окончил школу в Швейцарии, но вуз предпочел российский. Сейчас дети живут и работают в России, дочери и сын пошли по стопам отца, занимаются бизнесом и благотворительностью. Наверное, это произошло потому, что деньги папы были переведены в Россию и, соответственно, работать за границей стало уже не на что. Геннадий Кимченко женат. Его жена Елена Кимченко в девичестве Ермакова, и его дочь Ксения Франк, обе гражданки Финляндии, получили ордена дружбы за укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, а также развитие научных и культурных связей и активную благотворительную деятельность. Мужем дочери Ксении Тимченко является сын гендиректора Совкомфлота Сергея Франка Глеб Франк. Совместно с братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым Франк является основным владельцем компании «Русская аквакультура», которая занимается разведением семги и форели. Начиная с 2013 года, когда против него были введены санкции, живет в Москве на Воробьевых горах у бывшей резиденции первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, улица Косыгина, дом 32. Указом мэра Москвы Сергея Собянина 17 сентября 2013 года двухэтажный особняк площадью более 1000 метров квадратный вместе с прилегающим участком природного заказника площадью 2,6 гектара без всякого конкурса был передан в аренду, связанный с Тимченко в шорной фирме Jardin Developments Limited для эксплуатации здания гостиницы. Несмотря на то, что любые строительные работы на земле, принадлежащие заказнику, Воробьевы горы, законодательно запрещены, здесь были возведены вертолетная площадка, банный комплекс и другие сооружения. Согласно расследованию газету «Ведомости» структуры Ильи Ильи и Геннадий Тимченко в 2011 году приобрели на выгодных условиях недостроенные или пришедший в упадок дома отдыха, принадлежавшие управлению делами президента. Сделки проходили через кипрскую группу Вайдылотте, которая, согласно документальному фильму «Он вам не Димон», фактически управляет офшором «Фурцина Лимитед», владеющим винодельней в Тоскане и яхтой «Фатине». Геннадий Николаевич имеет еще одно интересное хобби. Предприниматель воспитывает лабрадора Роми. Это дочь собаки Владимира Владимировича Путина.